С вами Веном, всем привет, друзья! Мы продолжаем прохождение Монтенблайда Огнем и мечом. На очереди у нас возвращение долгов, скажем так, то как бы это ни звучало, странно. Возвращение долгов наших князей, которые мне должны деньги. Это воевода Семен Рахманин и боярин Василий Шерементьев. Ну надо теперь их найти. Правда, вот где их сейчас найти, я не знаю. Давайте-ка посмотрим, как их зовут сейчас. Василий Шерементьев и Семен Рахманин. Сейчас узнаю. Семен Рахманин, где у нас? Он сейчас около обоини, направляется в Курск. Так. А -та -та -та -та -та. Семен Рахманин, Адаевский... Где у нас? Оболевский. На так, подождите, я что-то, видимо, пропустил. что-то, видимо, пропустил и немного забыл, как его правильно зовут. Шерементьев вообще. Почему мне меня... да. бывает такое? Шерементьев. Где шерементьев? Так. Да, Брянск у меня по пути. Забудь об этом. Кстати, я до этого к нему приходил, он сказал, что не было никакого задания у него. Сейчас теперь у него есть вдруг. Ладно, где Шрементьев? Он сейчас в пути около старец. Один, в общем-то, около старец, другой около Курска. Старица где у нас? Вообще фиг знает, где. Скорее всего, это даже не наше вообще село, это чье-то вражеское, возможно. Так, нет. Шерементьев, где Старица. Старица. Старица, Старица, старится, Старица. Ох ты, как далеко. Около Твери, короче. Ну ладно, едем в сторону Курска сначала. Конечно же. Потому что в Курске у нас, как было сказано, уже один рядышком. Так что можно к нему подъехать и забрать сейчас денежки, Которые мы заслужили. Так. О, а Семен Рахманин как... Надо прямо-таки здесь. Раз снова видеть тебя, персик. Ну что ж, касается, твоего задания, конечно же, было выполнено. Спасибо, господин, оно мне, оно мне потребуется. Это вознаграждение. Там, кстати, написано, что кровавые деньги. Но я не понимаю, почему кровавые деньги те, которые я заслужил. Вот реально. Скажем, ты там, не знаю, работаешь, возможно... Ну, конечно, это вообще маловероятно. Ну, просто вообще, теоретически. Человек работает там мясником, да... Где-нибудь в какой-нибудь мясной лавке. Там, ну, как принято у них, понятное дело, там тушка, тушка у них такая какая-нибудь свиная. Он там ее разделывает, там убирает ребра, убирает что-нибудь такое, что вот как бы, ну, чисто там только на бульон. Разделывает ее, в общем-то, все понятно. какие там филейные части, что-нибудь там еще. И потом, типа, начальник ему там какой-нибудь магазина, да, вот, приходит, типа, говорит: Ну вот ты там заслужил деньги, вот твоя зарплата первая тебе дает, а ты им говоришь, не нужны они мне, они кровавые. Эти кровавые деньги мне не нужны. Это вот примерно с той же оперы. По сути, я убил его только лишь для того, чтобы спасти других людей. Там же написано, был убийца. Он убивал людей, у этого, у кого там воевода, или у кого он, да, у воевода у Семена Рахманина. Поэтому его понять можно, почему. Это кровавые деньги, черт возьми. Ой, жесть какая-то. Ну ладно, фиг с ним. Фиг с этими кровавыми деньгами. Мы давайте сейчас. Э, задание, может быть, все-таки есть у тебя. Я забыл спросить. А, нет, нет, нет, да. Тогда, может быть, у Федора. Федора хворостина. Так, мы знакомы, незнакомый, я персик. Так, а, понятно, ты дворянин. Единственное, что может от меня получить хлопот. А, холоп! В ответ на любой вопрос это добрую. Зуботычину. Однако сегодня я в хорошем настроении, так что говори. Ты че, офигел, холоп. Возможно, ты знаешь, что мне принадлежит деревне Ефрему, Однако уже несколько месяцев Еврему не отчисляет мне ни налогов, ни ренты, хотя законы привели этих мест. Похоже, местные оборванцы задумали отложиться от меня. Так что мне нужен человек, который напомнил бы им о своем долге. О своем долге. И в случае, если ты убедишь их силой... А, так. А, в случае чего убедил бы их силы Если ты поедешь и соберешь налоги, которые они мне должны Я дам тебе пятую часть от привезенной суммы Ну окей, давай, я в принципе не против Потому что здесь и вправду можно хорошо так подзаработать Это задание, как по мне Так, можно заехать, кстати, еще бобов бы в кабак Но тут никого нету Нет у нас также ничего интересного в доспехах и оружии Да, причем смотрите-ка, все двуручные, по-моему, нельзя, к сожалению, использовать верхом это большая на самом деле проблема. Я бы хотел их использовать верхом именно. Но если верхом нельзя, потому что, как вы помните, в Варбанде можно было верхом ездить и рубать двуручным мечом. Это, конечно, было весьма затруднительно, но все-таки возможно. Так что не совсем понятно, почему в этой игре разработчики решили отказаться от подобного. Не знаю, с чем это связано. Так, мне дали задание. Мне дал городской глава из Курска разобраться с несколькими городскими бандами неподалеку от города. Я, прошу прощения, немного забыл вам об этом сказать. Но сейчас давайте атакуем грабителей. С несколькими было сказано, но возможно тут одна только банда, я не знаю. Там, по-моему, правда кто-то еще был за городом. То есть я мельком прям заметил, по-моему, кто-то еще был там. Ну сейчас мы, во всяком случае, это узнаем. Сначала давайте-ка разберемся с этими противниками. О, кстати, стрелков сколько у меня много тут, слушайте, я даже не знал об этом. И причем они неплохо стреляют, хочу заметить. Смотрите-ка, они уже убили троих аж. грабителей. Я им помогу сейчас, может быть, даже кого-то убью. Так, еще одного убили. Мой могучий залп тоже приносит еще одно убийство. Так, в атаку давайте-ка, пехотинцы. Сейчас мы будем их расстреливать дальше. Так, так, так, селянка. О, вообще хорош. Просто последний залпах до канала похоже. <связать> <связать> В спину просто прилетела пуля шальная. Ну а последнего убьете? Нет. Нет, наверное, убежит, убежит. Ну же, порадуйте меня кто-нибудь. Вот даже их двое. Второй шанс у вас есть, если что. Нет, тоже не убьют. Ну ладно, во всяком случае, мы победили этих разбойников. О, да, последняя пуля все-таки вправду попала в цель. Жестко. Ну а последняя, да, все-таки убежал. Ну хорошо, хорошо. Выиграли. Один сбежал, ну и фиг с ним. Пускай бежит, бежит этот трус. Я забираю здесь все вещи. Так, плюс меняю, давайте-ка, свой сельский костюм. Так, ну и давайте вперед. Ага. Тут вот еще... У, -у, у 21 вор. Это жестко. Так, повыше давайте-ка уровень поставлю, наверное, интеллекта себе. Плюс поставлю мощный удар. Кстати, да, с прошлого раза у меня не прокачано. А плюс, наверное, давайте-ка логистику или нет. Стрельба верхом. Стрельба верхом. Пусть будет. Не знаю, на что это влияет. Возможно, это вообще влияет только на луки. Но я... У меня есть надежда, что все-таки на огнестрельное оружие тоже распространяется. Сохранюсь еще раз. И давайте сейчас этими ворами попробуем подраться. Потому что все-таки их очень много. Конечно, у нас солдат понятное дело, прокачаны. Но... Это все равно немножко опасненько. Давайте сюда вот, на холм вот это, сберемся. Будем с него вести огонь. Точнее, будем с него атаку производить. Огонь-то вот там у нас ведут солдат. Угу, вон они, движется. Эх, почти. Давайте от первого лица. По традициям жанра. Перезарядка занимает достаточно много времени. На самом деле, конечно, огневым мечом все равно она довольно быстрая. В реальности зарядка происходила гораздо медленнее уже в то время. Давайте в атаку. Поехали. Давайте, сейчас я прям врежусь в них. Холопы. На Блин, хорошо у меня зажали. Я уже думал на мгновение, что я все, трупак. Да, хорош. Всех убили. Конечно, потеряли много людей, но, по крайней мере, победа наша. Мы справились с этими грабителями. Так, тут еще он убегают какие-то грабители. Сейчас мы их догоним и убьем. Иди сюда. Отлично. И еще один. Иди-ка сюда, товарищ. Сукин сын. Убежал прямо передо мною. Ладно, мы победили. Это самое важное. Потеряли три человека, но мы зато победили и получили еще гораздо больше хабара. Правда, этот хабар уже не весь у меня соберется, да, понятное дело. Потому что места не хватит банально. Так, ну что ж, задание, я так понимаю, выполнено или нет еще? Так, заходим в город, ну-ка. А, так, так, так, городской глава. Добрый день, персик. А, персик у тебя, как успехи-то? Я убил их. Да, мои соглетатели мне все рассказали. Они говорят, теперь эти твари дважды подумают, прежде чем чинить беззаконие в наших краях. Я обещал, по 40 талеров за каждую шайку, будь по симу, 80 талеров. Мне ради такого э, дела не жалко. Ну да, 80 талеров, да, это прям очень много денег. Еще нет, прощай. Блин, он даже не повышает, получается, да, вот местное влияние вообще не повышается. Так что эти задания, они, конечно, интересны довольно-таки, потому что надо поубивать кого-то, но в то же время они довольно глупые, потому что я за это получаю вообще нифига. Я временно на это трачу много, а пользы от этого, ну, не сильно уж и много. Особенно уже через некоторое время, так это вообще уже будет бесполезные бесполезная трата времени. Не, давайте все таки вот это покрасивше. Бесполезная трата времени. Сейчас еще более-менее, но вот дальше уже это, конечно, будет вообще... Не, это не к силу, не к городу, да? То есть просто пустая трата времени. Поездил, называется, просто поразвлекся. Хм. Может быть, думаю, кстати, купить простую саблю. Или что-нибудь покруче, например, каленую саблю. Потому что двуручный меч я так пойму вообще не смогу использовать нормально, да? На коне. Тогда стоит, может быть, все-таки заняться именно одноручным. Можно попробовать будет иметь, типа, двуручное оружие за спиной, да, но при этом буду пользоваться в основном одноручным. Как-нибудь так. Но без щита при этом. Хм. Ну, эта идея, в принципе, имеет смысл. Потому что я вижу, что все двуручные мечи, к сожалению, только можно именно пешим ходом использовать. Так что, наверное, давайте-ка я возьму все-таки саблю, наконец-таки. Нормальную, хорошую саблю. Да. Будем пользоваться сабелькой. Плюс можно теперь доспехи попробовать докупить. Но доспехи, более-менее которые тут есть, они, к сожалению, стоят очень много. Да, 16 тысяч это слишком много для меня. Так, ну что ж. В кабаке у нас никого нету. Едем давайте-ка дальше. Задание... Так, просит вас разобраться. Подожди-ка, я же разобрался, что я не понял. Что такое? Что написал? Еще нет. Я не понял, я же вроде всех убил. Так, сохранюсь. Думаю, может это... Ага, это еще не все, оказывается. Тут их целая куча... Нифига вас, ребята, я, блин, полудохла, они будут на меня сейчас нападать. Давайте-ка вы немножко подождете, я хочу отдохнуть немного. После вашего визита, после ваших атак, как-то мне не по себе. Их там целая куча, оказывается. йо перный театр. Отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем даже несмотря на то, что у меня появился сабля, я не значит, что смогу просто на всех нападать и спокойно убивать. Это далеко, это не значит. Давайте-ка повышаем уровень моих солдат. Так, повышаем уровень. Плюс, ой-ой-ой, запорожские кавалеристы шесть штук. Йо, ребята, это что-то интересненькое наклевывается. Ну-ка, вот эти кавалеристы, ну блин, они такие сраные, они такие слабые. Ради этого их брать сейчас, конечно, все деньги потрачу. Коту под хвост просто уйдут. Так, у меня у самого есть же тоже прокачка. Да, есть. Сделаем, давайте наверное, ловкость еще немного. Добавим. Плюс добавим, добавим, добавим, добавим. Так, не знаю, что. Ну, логическую, скорее всего, только. Из оружия, наверное, только пока что да, в огнестрельное пойдем. Давайте-ка на нападем восьмерых, которые здесь есть. Так, на тебя, тварь, мне не жалко. Сейчас я тебе покажу, что такое... Что такое силушка богатырская. Сейчас я своей сабелькой просто разрублю вас на две части. Да. Их всего трое, они, кстати, уже начинают убегать. А, нет. Нет, я думал, он убегает. Оказывается, просто что-то повернулся как-то странно. На тебе, сукин сын. Иди сюда. Блин, ну, ребята, ну вы имеете совесть. Я же, блин, тут воевал. Рубился один на один. А вы взяли его, убили. Ладно, забираем все, что есть у него. Тут еще 14 грабителей. И этот, кстати, дезертир, похоже, что убегает. Но, блин, да у нас тут все дохлые. Я просто боюсь сейчас вот нападать на кого-то. Давайте будем еще сидеть отдыхать, потому что у нас очень все побитые. Надо много времени, чтобы они все восстановились. Можно съездить в Льгов, потому что здесь вот, например, может быть, будут какие-то... Э, какие-нибудь добровольцы. Да, будут добровольцы. Хорошо. В крепость я бы еще в Брянск съездил бы, чтобы набрать здесь, например, солдат. В кабаке. Вот. Наемные алибордисты. Я возьму вас. Все. Пора бы уже набирать нормальных солдат. Я хотел бы... Сейчас посражаться с кем-нибудь по-серьезному. И давайте сюда. Возвращаемся. К Курску. Сейчас, может быть, еще найдем каких-нибудь грабителей. Воров. Или запорожских, например, кавалеристов, которые, блин, на меня когда-то напали. Я должен был им деньги заплатить за проход. Сукины дети. Я это помню, я это помню. Ладно, никого нету. Сидим, ждем их пока в Курске. Когда они тут будут проезжать мимо. А нет, это. это Семен Рахманин. Кстати, он мне же, по-моему, какое-то задание дало, да? Ага, да-да-да. Рахманин, Рахманин, наверное. Рахманин, так все-таки правильно, да? Неправильно я говорю фамилию. Да, блин, никаких воров, никого нет поблизости. Где они все? Так, Жак де Клермон, кстати, тут еще ездит поблизости. Ну-ка. «Жак, что ты мне можешь рассказать, кстати?» «Ну, здравствуй, Персик. Честно говоря, не рассчитывал встретить тебя живым здоровым. и здоровым. Я рад тебя видеть. Спасибо за то, что помог мне в самом начале. Теперь я набрался опыт и подумал о том, что делать дальше. Одиночкам приходится туго. Без сильных покровителей трудно добыть богатство и славу. Ты не подумал примкнуть к одной из сражающихся сторон?» «Да, думал уже об этом, но как мне заслужить благосклонность сильных мира сего?» Выбери свою сторону, сражаясь за нее в битвах, тогда быстро выяснится, кто твой друг, а кто враг. Но для того, чтобы тебе стали предлагать покровительство королей, магнаты и полководцы, тебе нужно иметь хорошую репутацию, повыше, чем нынешняя. Как же мне заработать репутацию? Ну понятно, в общем, нужно выру... в поручение выполнять. Вот я, например, сейчас скачу во Францию с заданием от московского царя. Посоветую, кому лучше обратиться, чтобы получить задание. Что же, тебе повезло, у меня как раз есть патента князя Трубецкого, он воюет с Литвой, точнее, в Литве и набирает отважных людей, если хочешь, я могу написать рекомендацию к нему. Ну да, кстати, это неплохой, интересный момент, серьезный шаг, мне нужно подумать. Так не мешкай, отправляйся в путь, я согласен. Хорошо, напиши мне письмо и расскажи, где найти князя, князя. Московские войска вторились в Литву и готовятся к осаде Вильне. Алексей Трубецкой возглавляет самый грозный полк, который сейчас одержал победу в нескольких сражениях со шляхтой. Вдравляйся в Ли Вильно, там его и найдешь. А если нет, то рас расспроси московских воевод, которые постречаешь по пути, они подскажут. Спасибо и до встречи. Да, кстати, можно уже, наверное, этим даже заняться, попробовать вступить в армию. А Эти рекомендации надо выполнить когда? А вообще в любое время. Ну тогда окей, это... Это, так сказать, когда я уже раскачаюсь, тогда туда поеду. Пока надо в Курске мне постоянно атаковать шайки противников, шайки бандитов. Давайте-ка еще здесь переночуем ночь, потому что уже очень поздно. Я поздно, не люблю, воевать. Это Жак-де-Клермон. Так, а где теперь эти бандюки-то? Они ж тут были поблизости, по-моему. Можно повысить, кстати, уровень. Поставим посадского стрельца еще одного. Стрельцов побольше, побольше войск таких профессиональных. Так, ну а где, где, где, где они? Никого нету. Никого, черт возьми, нету. Так, тут у нас проезжает, проезжает кстати, Павел. Можно с ним поболтать. Может быть, задание даст какой-нибудь. Да куда ты поехал-то, -мо, Стоять. Мне нужно доставить письмо Гетману Стефану Чернецкому из Речи Посполитой. Сейчас он находится во Львове. Если случится проезжать в тех местах, не доставишь ли ему это письмо. Ну окей, хорошо, я доставлю письмо. Конечно же. Но перед этим мне надо убить бандитов Или я типа уже их всех убил Ну-ка, городская глава. А, мне удалось убить нескольких грабителей Да, мои соглядатели все рассказали Они говорят Так, тебе что-нибудь еще нужно? Еще нет, прощай А, слушайте, я могу типа постоянно их убивать Или что, я что-то не понял Потому что Я же до этого тоже выполнил, мне дали деньги А далее типа сказал я еще нет, прощай Ну-ка, если сейчас еще раз заеду к нему так, говори быстро. не хочу с тобой быстро говорить. Давай просто задание. Не хочет мне задание. Ну ладно, иди тогда нафиг. Замож я раз, разорил, Федор. Ну -мо, зачем он это сделал? Моя любимая деревня. Так, и городской глава, как успехи. Ага, все понятно, все понятно. Все, я понял. Типа я могу постоянно это задание выполнять. Оно, видимо, очень долгое. Да, 16 ходов, 16 точнее дней, извините, можно. Еще выполнять. А дальше уже, типа, будет поздно. Где эти бандиты теперь вообще фиг его знают. Потому что, я так понимаю, их найти очень сложно будет. А, так, нет, нет, нет. Я думал, может быть, попробовать добровольцев найти. Но нет, похоже, их не найдешь там. Собрать налоги, кстати, надо в деревне Ефремова. Мы как раз к ней приехали. Ну, давайте соберем тогда налоги. Два дня нам понадобится. Проигнорируем жителей. Все равно будем собирать налоги. Они там... Понятное дело, не очень довольны тем, что с них собирают налоги, но меня это не сильно интересует. Я хочу получить с них деньги, чтобы можно было дальнейшее продвижение, так сказать, по службе. Поэтому будем собирать налоги по полной программе с этих жителей. Опа, а там проезжают бандиты, кстати. Так, бандиты проезжают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, жители собрались с вами подраться, это очень плохо. Это очень плохо, но их там немного, конечно в кавычках. И на самом-то деле все равно их достаточно много. Ой, блин. Сейчас завалю это задание, конечно. Это будет полный фейл. Так, они движутся на меня, да? Ну, их очень много, блин. Вот в чем проблема. Их очень много. Даже если я сейчас смогу как бы нормально подраться. Но мои, думаю, союзники, к сожалению, отвалятся побыстрее. Ой, так они еще и с метательными ножами какими-то, -мо. Вот это вы акробаты, конечно. <свес> а, неплохо, ребята, неплохо. А, это камни? <свес> это местные жители, серьезно, деревенские мятежники. Они выглядят как какие-то, не знаю, господа, блин. Не, ну повезло, что они на меня сагрились, а мои союзники нормальных так поатаковали. Поэтому мы справились с моими противниками, и Ефремова дальше отчисляет нам деньги. Фух. Но это было довольно опасно. Если бы несколько еще таких хороших ударов, бы я бы отвалился, это точно. Ну что ж, мы собрали деньги с этого села. Можем отправляться дальше в путь-дорогу. У меня, кстати, как ни странно, 100 здоровья. Хотя я только что получил так неплохо сабелькой по башке, но все равно мне... Меня... <смех> Это не хватило, чтобы меня увалить. Так, можно тут еще воров догнать. Давайте воров атакуем. Фух. Кстати, армия уже, да, стала поинтереснее. Тут уже хотя бы появились алибордисты у меня, плюс нормальные стрелки такие. Армия постепенно у меня вырастает. Ну, вот именно, что постепенно. Она будет расти не так уж и быстро. Потому что сами видите, какие мне задания дают, какие... Отчисления большие, прям денег не дают. Нет, конечно же нет. Так быстро вырасти я не смогу, чтобы прям за несколько там буквально серий уже стать каким-то знатным дворянином. До этого надо сначала дорасти. Так что рост будет долгий. Так, тут какой-то паренек бежит и даже не понимает, что он тут делает, видимо, просто ему по башке прилетело. Ну ладно. Мы захватываем еще грабители. Надо, кстати, их будет где-то продать. Я не знаю, где. Ну, наверное, надо будет где-то, да, в кабаке найти какого-нибудь. Какого-нибудь э, посредника, который заберет их себе. Так, ну пока давайте по местным еще деревушкам проедем. Например, в обоине. А, почему, кстати, не набираются люди-то больше? Почему-то больше нет возможности набрать добровольцев. Странно. Ну-ка, в Каламак, если я приеду. Мы же вообще с запорожцами не воюем никак даже. Хм. ну это очень странновато, я думал, что все-таки мы сможем с ними нормально, нормально набирать людей, но почему-то отсутствует такая возможность, и поэтому мы не можем этого делать, хотя в отряде вообще можно 41 человека набирать, так что, по идее, до границы еще очень-очень не скоро дойдет набора войск. Опа, а вот тут воры, воры, воры, идите-ка сюда, сохраняюсь на всякий пожарный. Ну и давайте-ка, да -мо, нихрена, куда мы поехали. Тебя, тварь мне Стали, не жалко, это точно. Так. Так, так, так. Они, видимо, за этим холмиком, да? За этой. За этим склоном. Да, вон они. Они сейчас в реку пойдут, поэтому можно их встретить прямо вот здесь. Давайте-ка это и сделаем. Так, пехота идет за мной, хотелось сказать. За мной. А стрельцы пускай ведут огонь дальше где-нибудь вот здесь, например. Так, у них даже вообще ни одного стрельца нету, ребят, но ну вы конечно приехали. Так, один готов. Давайте в атаку пехота. Сейчас я сам постреляю немного. Так. Просто холопы. Получайте по своим щам наглым. Отличная работа, парни. Один остался всего лишь, который отступает. Ну, он далеко не убежит. Даже если его мои не пристрелят, я его сам зарублю. Лично, своими руками. Своими кровавыми руками, да, типа, кровавые деньги, кровавые руки персика. Просто обогренные вон кровью бичей. Ни одного человека мы не потеряли. Прекрасно. Я, кстати, забыл продать предыдущие вещи бомжей, блин. Поэтому у меня сейчас полный уже будет инвентарь. Надо возвращаться быстрее в Курск. Так, сейчас посмотрим, что у нас там. Повышение уровня есть? Да, есть повышение уровня. Тут еще Федор Волконский, кстати, приезжает. Ну-ка, иди -ка сюда, Федор. Рад видеть тебя снова, Персик. Нету никаких заданий, нету поручений. Очень жаль. Ладно, едем в Курск тогда напрямую. Жак де Деклермон до сих пор здесь ездит поблизости, что-то делает, ворочает, как-то хочет что-то сотворить, но пока сам не знает, что именно. Так, заезжаем в городском углове. Мне удалось убить еще бомжей. Так, 80 сталлеров ради такого не жалко. Тебе что-то еще нужно? Нет. Хм, интересно, а сколько я могу их убивать? Я могу бесконечных просто убивать или что? Или там какое-то определенное количество этих бандитов. Ну, пока что это непонятно, потому что что-то я уже очень давно за ними гоняюсь, убиваю, убиваю. А пока мне не сказали остановись, типа хватит там всех убивать, ты уже наверное крестьян убиваешь. Так, ну ладно, что ж. На этом можно закончить наверное серию, мы еще добыли денег. У нас еще стало больше денег, у меня теперь появилась сабелька. В следующий раз можно будет что-нибудь уже прикупить получше, какую-нибудь броню даже, может быть полутоповую. Ладно, что ж. С вами был Веном, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!